Осознавание — это способность наблюдать и воспринимать ваши внутренние процессы и взаимосвязи, что от чего появилось. Вот, например, вот можете вы сейчас направить внимание и почувствовать, как ваше сердце стучит. Вот в этот момент вы осознаете сердцебиение. Или, например, почувствовать, что вы стопами упираетесь вот, в землю. Вот. Это тоже осознавание меняет. Меняет, вот, скажем так, ваше состояние. Также хорошо будет научиться осознавать вот, эмоции, фантазии, мысли. То есть наблюдать, как вы, какие происходят процессы и как эти процессы влияют на ваше состояние и восприятие. Я вначале говорю, группы, да, что в этом фантазируете, что здесь может произойти. Вот. Осознать фантазию. Когда вы что-то осознаете, появляется возможность это поменять, управлять этим. И это круто. Всегда в конфликте побеждает тот, кто более осознан. Сила, интеллект вообще это не главное. Осознанность главное Тот, кто более осознан, то всегда выигрывает. Вот. Само осознание – это уже описание, возможность как бы описать какой-то процесс, провести аналогию, обобщить, поменять модель поведения, когда вы осознали что-то. Типа, а, так это было из-за того, что я себя гнобила. Понятно. Вот, Вы осознали. Представьте себя гнобить, модель поведения, меняется реальность.